А девушка, а который час? 6.15. Девушка, а девушка, а как вас зовут? Дай мне. а меня Федер. Какой хороший цемент. Не отмывается совсем. А ты зачем бежал? Все побежали побежал. Ну, человек, ты что, глухой, что ли? Тебе же сказали, дерево там такое. Вы из какого общества, ребята, но вы инируете? Боже, дюйники к воли не видает. А мы вот так? Пошел. Ну пошел, пошел. Мат? отдавайте пиджак. Ты что делать? Ты кого бьешь? Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мертвый будет. В этом зовут? Гаврила Петрович. Тебя. Федя. Тебя. Алибаба. Я же сказал, клички отставить. Это фамилия. А имя Василий Алибабаевич Вася. Хорошо. Ты как верблюда. Ha, ha, ha, ha.